Ежегодно конкурс ⁇ Студент Годоков ⁇ становится кузницей громких имен и событий в истории университета. Всего на сцене Уникса были объявлены победители 23 номинаций. В одной из них лучшее информационное освещение победила корреспондент службы новостей телеканала Универ ТВ Надежда Мещерякова. Она поделилась с коллегами рассказом об этапах отбора и о том, как ей далась победа. Вы делаете свое портфолио, где вы полностью прописываете все свои достижения, да, все свои работы. Затем уже э, по результатам отбора вы проходите в очный этап при хорошем исходе. Вот. И, соответственно, уже в очном этапе проходит самопрезентация. И потом вы просто ждете волшебной смс-очки или звонка о том, что вы проходите в финал соответственно, на, на награждение. Творческий путь Надежды в освещение Казанского федерального университета начался осенью 2020 года. Именно тогда она впервые пришла на кассинг ведущих новостной отдел универ телеканала «Универ-ТВ». Пройдя конкурентный отбор и став ведущей, «Надежда» не ограничила этим свою творческую деятельность. Она открывает для себя двери в отдел молодежных телепрограмм, где заобновляет формат дневников фестиваля «Студенческая весна» и «День первокурсника». Становится ведущей галоконцертов прямых эфиров. Помимо этого становится ведущей своей собственной программы «Соцвопрос», где они с оператором выходят на улицы Казани и задают совершенно случайным прохожим каверзные и необычные вопросы. В ноябре 2021 года я принимаю новый вызов и иду уже работать корреспондентом в новостной отдел телеканала Универ ТВ. И на данный момент это моя основная работа, моя жизнь. И я надеюсь, что Казанский федеральный университет никогда не перестанет давать такое огромное количество инфоповодов. Совсем недавно Надежда представляла Казанский федеральный университет на реалити-шоу Игры разума, организованном Минобра в городе Севастополь. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.